всем общий привет что нужно женщине для того чтобы найти классного мужчину с вами гарри маркелов она должна быть готовой пожертвовать чувством немедленного удовлетворения отношения с любым мужчином, который был создан для того, чтобы заполнить женское одиночество. Женщине, женщине надо полюбить те части мужчины, которые сильно пугают женщин. Забыть, что семья, родственники и подруги являются важным для вас. Помните, у них своя жизнь и путь развития, а у вас свой путь. Она должна быть... Готовы изменить круг общения, даже если он и позитивный для вас, и благоприятно влияет на вас. Религия, форумы, блоги, кружки, кройки, курсы, там, курсы, шу... курсы кройки и шитья. И вот все перечисленное очень мощно влияет на женский ум, на ее мышление, на ее выбор, особенно в выборе своего мужчины. Они генерируют вам дополнительные мысли, которые вам мешают сосредоточиться в вашем выборе. Женщина должна быть готовой давать мужчине в три раза больше, но после того, когда он вам дал то, от чего вам хорошо. Секс это не считается. Женщины должны отказаться от глупого мифа, что мужчинам нужен только один секс и больше ничего. Женщина должна прийти к э, с-п что это значит? Состояние понимания мужчин. И ни в коем случае не требует того, чтобы, мужчина, чтобы мужчины начали понимать их первыми. Женщине это очень выгодно, мужчине нет. Если женщина понимает мужчин, то она может сделать лучший выбор в своей жизни, потратив меньше времени на это и быть той самой богиней. Не то, что учат околоведические лектора и различные секс-гуру а те, которые будут очаровывать и привлекать лучших из лучших мужчин. Женщина должна быть готовой не принимать советов определенного типа женщин, которые осуждают мужчин за их поступки и не выражают благодарности им. Помните, если у женщины есть претензия хотя бы к одному мужчине, к одному, то у нее претензия ко всем мужчинам. Доказано. Также женщина должна быть готовой ценить нечто большее, чем собственные эгоистические потребности. Она должна быть готовой рассмотреть тот факт, что вы все-таки боитесь входить в отношения больше, чем та мотивация, которая у вас есть сейчас, чтобы начать отношения с мужчиной. Например, например, Начиная отношения, женщина боится потерять эти отношения с самого начала. Быть готова любое время выйти из отношений, которые с самого начала стали для женщины токсичными. Ваша интуиция подсказывает вам с самого начала, подсказывала, что это не ваш человек. Но вы ей не доверяли и хотели посмотреть дальше, до чего это дойдет. И вот дошло. Также женщина должна быть готова с самого начала показать своему мужчине вашей отношения требования, потребности и желания. Кстати, большинство женщин их даже и не имеет до отношения с мужчиной. И главное, самое главное, самое, самое, самое главное. Не слушайте тех тренеров, блогеров, гуру, лекторов, которые пытаются вам впарить то, что ваше сердце не принимает. Или вы заставляете его принять, убеждая его, что оно неправо. Помните про интуицию. И также с сердцем. Вы должны быть на одной волне с тем, кто вам что-то говорит. Выберите себе только одного тренера или одну э, женщину-тренера. А не многих женщин. которые э, Женщина любит вообще подписываться на все, что она считает, что когда-то воспользуется этим советом. А? Чемпионом мира без тренера не станешь. Нельзя учиться в двух институтах сразу. Спасибо, что послушали мое видео. Если оно вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой видеоканал. С вами был Гарри Маркелов, который учит женщин становиться счастливее и хорошо понимать сначала себя, а потом окружающий их мир мужчин. Всего вам хорошего, до встречи в следующем видео.